Чё я тебе по видеокапе? Чё там? Что там? Что там? Чё там? А у тебя фрапс. Включи фрапс все будет хорошо. Слушай, а чё... Два фрапса на него. Найс. Чё, чё кого ты убил? Чего кого ты ещё убил? А, а есть фрапс, да? Ты можешь залить? Денчик, чек, не иди быстренько, я вышел из размера. Я заливаю ЖБ.